Вы все делаете вид, что защищаете людей. Скорее добить его. Теперь вы прогнили изнутри полные червей. Все, что я видел в жизни. Все, что вы создали, отринуло меня. Вот почему я вас уничтожу. Вот почему я становлюсь сильнее. Из-за вашего непонимания. И существуют герои со злодеями. Спасибо, что дал нам эту передышку. Огонь-то дороги ослабел. Видимо, слишком много мощных ударов. Выходит, за пределы возможного. БЕЗ РАСПАДА! КРАНТАРИНА! Ну и рожа у тебя. <свист> Не лезь, <деку! свист> За... Скорее! <свист> Рюкю! Я еле двигаюсь. Шигараки! Ты единственный, кого я никогда не прощу! Обратить ярость в силу! Черные петли! Шигараки быстрее меня! Надо сковать его, чтобы он не вырвался! Если собрать силы для последнего удара, если попаду еще у они пока не знают, что я взял это. Та штука, которую Того-то отняли причуду. Один за всех, на сто процентов! Вайоминский Вой... удар! Не сдерживайся из-за них и не бойся. Все, что внутри тебя, гораздо важнее. Сейчас я чувствую, что могу справиться с чем угодно. Учитель!